Пьяна, ты видишь это? Возле нас снова строится какая-то вышка. Неужели это они? Они снова вернулись? Мы же их зарейдили уже пять раз. Успокойся, Ли. Я не вижу никакой вышки, тебе уже кажется. Иди лучше, глотни чаю, успокой свои нервы. Пьяна, ты тоже это слышишь? Что слышу? Вот это? Кажется, в нас что-то летит. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки. Вас ждет интересная история под названием ⁇ Деревня против китайцев ⁇ а на миллион подписчиков я сделаю топовый розыгрыш на игровой компьютер, который будет тянуть эту игру. Поэтому не забывай подписываться, ведь тем самым ты ускоришь процесс. И знаете, чем я обычно занимаюсь после монтажа? Я играю в Warface.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 Сейчас в игре стартовал новый сезон «Лига лучших», в рамках которого добавили обновленную систему рейтинговых матчей. Кроме того, разработчики обновили знаменитые карты режима «Подрыв», «Мосты», «Объект D17», «Пирамида», «Пункт назначения». Играть на них стало еще приятнее. Опробуй новинки и врывайся в новый соревновательный сезон в надежном шутере Warface по ссылке в описании. И забирай свои подарки. Как только я появился на сервере, я услышал, что какого-то бомжика прессуют и не дают ему выйти из дома. И я решил ему самую малость помочь. Ну и что ты теперь сделаешь? Ну рейди, что не рейдить заберут твои камни, то Зачем это было делать? Нифига себе, вы, конечно, убийцы. И какой в этом смысл был? Да я типа. Тут все равно тут застроен, камень придется выдавливать. Минимум камень и все. Ну ты, конечно, все и выдал. Можешь с тобой тоже. Ого, отлично. У меня вот, смотри, я тут застроился. На океанке я смогу выдолбить открыть. Давайте я тебя прикрою. Ты можешь пристроить еще одну дверь. Да. Мне прикрытия не надо, мне прикрытия не надо. Не-не, еще одну дверь поставишь, чтобы перемолвать стенку. После того, как я ему помог, я отправился к этому огромному клану. Вы просто посмотрите, сколько магазинов они поставили. О, так это те самые кланы, которые рейдили нас, когда я играл с китайцами. Нифига себе. И в этот момент я понял, что на сервере будет действительно весело. Алло, что ты doing? I kill you. Юбич, Не знаю зачем, но какой-то пляж на меня накинулся, и мне пришлось с ним разобраться. I kill you! Хопа! Как классно, когда ты заходишь на сервер и сразу понимаешь, где живут кланы. Тут какой-то клан Ли живет, здесь Сусу. Пока я бежал к моему пункту назначения, я встречал различные домики, в которых я мог что-нибудь ёнькнуть. Тут что-то есть. А также на речке я пособирал вкусные нежные тыковки, которые пополнила мне хп. Меня интересует место на АА-14. Там между двух кланов? Я думаю, там будет просто лютая жесть. И вот, добежав до этого места, я увидел то, что оно уже было занято каким-то небольшим кланом. Но в любом случае, мне нужно было как минимум забежать на гастейшн и переработать свои ненужные предметы, чтобы скрафтить чирки. Но тут на меня внезапно напали. Я попытался договориться с этим пареньком, но разговаривать со мной он не планировал. Поэтому мне пришлось сделать так. Меня убить хотел! Я тебя убью! Ну и теперь я смог переработать не только свои ресурсы, но и ресурсы этого фармилки. А после весь скрабчик я прикопал с моу Ведь я бегал между двух огромных кланов. Так, бинокль мне понадобится еще. Это я соевану. Бегая возле большого карьера, я услышал то, что он работает. И я нашел способ туда попасть. Терять мне было абсолютно нечего, поэтому я решил попробовать что-нибудь украсть. 19 хп, это, конечно, серьезно. Там какой-то руфер сидит. Там Чел в топ-сете. Есть ли у меня шанс вообще пробежать к ним туда вниз? По ощущениям, когда ночь настанет, я могу попробовать туда пробежать. Он в топ-сете с холошом там стоит. Просто АФК стоит. Они, наверное, настолько преисполнили, что особо и не боятся, что к ним кто-то попадет туда. И вот еще один бегает. Дождавшись кромешной тьмы, я побежал к одному из источников фармы. Они копают ВК. А потом я и вовсе понял, что я зря перелазил через забор. Ведь сюда можно было попасть просто по дороге. Ведь турели тут не стояли. Плюс МВК. Я спрятал ресурсики, которые украл, вернулся туда, но они уже меня спалили. После я дождался, когда же они отсюда уйдут, и решил полутать что-нибудь после них, и заметил, что в воздухе падает аирдроп. И уже дроп, который падает. И, возможно, его просто вызвали и забыли. Терять мне по-прежнему было нечего, поэтому я решил рискнуть. Уф! Я, пожалуй, отсюда попетлял две берданки. Неплохо. хе вот это я ёнькнул. Оружие я раздобыл, но у меня по-прежнему не было дома, поэтому мне пришлось нафармить очень много ресурсов, чтобы построить хотя бы какую-нибудь кибитку. И место для дома мне искать долго не пришлось. Я нашел какую-то сгнившую территорию и построился прямо в ней. Чуть позже на этой же территории я увидел сгнившую кибитку. Там стояла турелька, которую можно было легко ёнкнуть, но для этого мне нужно было разбить шкаф. А у меня были гранатки, которые можно было переработать и скрафтить патроны. Побежав в сторону переработчика, я увидел, как китайские клангеймеры геймеры выселяют каких-то моих соседей. Раз, два, три, четыре. Их там восемь или девять человек. Какого фига? Какое-то время у меня была даже идейка попытаться им помочь. Но когда я увидел, сколько же там рейдеров, я понял, что с одной берданкой я точно ничего сделать не смогу. Но чувствую, если тут бегают такой ордой, <с <с то мою хату придут также рейдить. Гранатки я все-таки переработал. А после я и вовсе решил попытаться перехватить корову, но, к сожалению, полетела она не в мою сторону. Я боялся то, что фундаменты эти скоро сгниют и турель пропадет, поэтому разбил шкаф и забрал турельку. Плюс турель. Самая изичная халявная турель на планете. А после того, как взрывы закончились, я решил сбегать и посмотреть, как там обстоят дела. И оказалось, что здесь была деревня каких-то русских челиков. И в этот момент я даже решил с ними немного поговорить. Кто вас бахнул, рассказывайте. За что вас бахнули? Тоже за Да, Да, да тут сразу два дома за рейди. Да они, можно сказать, не... у меня нычка была, вся хуйня. И тут я понял, что с ними воевать смысла нет. Наоборот, нужно было с ними объединиться, чтобы воевать с огромными китайскими кланами. Ну, а держи камень, может понадобится. И дерево чуть-чуть. Им действительно была нужна небольшая помощь, чтобы восстановить их домик. Каждый помогал тем, чем мог. Я бегал на лошадке по имени Платва, напивал различные песенки и наконец-то добежал до Гастейшена, где увидел топсетчика. Не понял. Опа, Опача. О, туда мне надо. Пока его отвлекал какой-то челик, я забрался на крышу и начал выжидать момента, когда же я смогу его поймать. Выбегая на улицу, я увидел то, что везде открылись турели, и убегать мне было просто некуда. Единственный способ был это пробежать через базу, которая стояла рядом. Но, как оказалось, этот домик был клана 337 Они его отстроили здесь, чтобы перерабатывать ресурсы. Я понимал, что я, скорее всего, могу умереть от турели, но все равно этот калаш меня очень сильно манил. И когда я понял, что турель по мне не стреляет, я решил украсть топ сет. Петляем. Чем быстрее, тем лучше. Вот это мне нравится. Переработал компоненты, сынок! Ай, блин! Плюс самых простых два калаша за всю историю просто. К счастью, все это мне удалось засейвить. Но тут появилась еще одна большая проблема. Мне просто некуда было все это скидывать. Чё, Канидола? Какие у нас с тобой плены? Пойти еще 337 убить? Как думаешь? Слушай, но ну ему сто нужен был скраб или МВК. Он по любому будет опять перерабатывать. Блин, не повезло тебе. Уже в этот момент я прекрасно понимал, что они придут на этот выстрел, поэтому я решил создать небольшую ловушку. Закинул ресурсы в переработчик, спрятался и начал ждать, когда кто-нибудь придет. Он явно не знает, что я здесь. Хел! вы думали самые умные? Я их убивал снова и снова, и в этот момент я даже не догадывался, что я разворошил осиное гнездо. Как вы помните, убежать отсюда было довольно сложно, поэтому решил поиграть с ними в прятки. Я спрятался. Меня здесь нет. И когда они поднялись ко мне на крышу, и челик включил фонарик, я думал, что все меня рассекретят. И вы не представляете, как мне было страшно. Они меня не видят. Я инвизибл. Я тупо ниндзя инвизибл, меня не найти. Я вылезу в самый неподходящий для вас момент, ребят. И просто убегу, как настоящий мужик. Ой, их уже четверо. Нет, их пятеро. Их шестеро. Это очень страшно! И чтобы вы понимали, насколько сильно они хотели меня найти, один из них даже сел на коптере искать, куда же я побежал. Бедолаги, найти меня не могут. А меня уже здесь нет, я испарился. Понимаете? А потом они и вовсе начали о чем-то разговаривать. Но так как я играл с китайцами целый вайб, я мог понимать, что они говорят. Хойно. Хойджи. Они, конечно, отпускать меня не хотели. Но кто их будет спрашивать? Я просто взял и убежал. Они там, небось... Типа, эй, Джеки, Джеки, он все забрал, он здесь сидел. Как ты его не заметил? Я тебя кикну из клана. Не успел я добежать до дома, я увидел, как работает большой карьер. А это означало, что можно провернуть коварный план. Вот это мне нравится. Скину все ресурсики, которые я честно украл. Взяв с собой только двушку, я побежал обворовывать карьер. А как я его не убил? Сидел я, значит, под воротами китайцев и послушал какой-то интересный диалог. ]こちら ,こちら. So say, <pperpperăn> они говорят, что нужно что-то отнести <сп Severance> домой, очевидно. <сп Legislature> Но выходить со своей территории они так и не собирались. И тогда я побежал домой и услышал взрывы. А yeah. Рейдили тот самый домик, на месте, которого я хотел построиться. Я попытался проникнуть туда максимально незаметно, но они все равно меня рассекретили. И тогда я вернулся туда с берданкой. В этом домике осталось много различного лута, но забирать его я не планировал, потому что тут остался хозяин дома, который был очень сильно расстроен. И я решил с ним немного поговорить. О. I don't want to kill you, because uh, I'm trying to war with Susu man You, you say something, oh, this guy all despawned You can took some stuff, I think You want to leave from the server? Why? We can kill him together bro Оказывается, его друзья из-за этого полностью любнулись с этого сервера, и он тоже уже планировал выйти, но я решил попытаться уговорить его остаться и помочь ему восстановить его домик. О, yes, oh, шкафчик. О, oh, пэшка, I can boost you if you want, I know where is TC, my friend. Отлично. И он, увидев мои добрые намерения и то, что я хочу ему помочь, решил даже дать мне свой пароль. Uh, four, five. Four, five. Okay. Oh, it's good. Yeah. repair times. Он уже действительно планировал выйти с этого сервера, но мне удалось его уговорить остаться и хотя бы немного отомстить клану Сусу. Но для начала я все-таки восстановил его домик. Пока что все, что я могу им помочь сделать. И мы будем вместе убивать китайцев. Офигеть. 15 тысяч металла он хавает. Yeah, right now this base looks like good, yeah? Take it. Потом я сбегал домой, взял с собой топ-сет и коллаж, и мы уже на тачке поехали в сторону клана СУСУ. Да, у моего турецкого друга, оказывается, был гараж. Гоу-го-го-го-го. Готжоп, май фрэнд! Винит, а good машин. <laughs> Let's go on the base. Нам нужен был второй верстак, поэтому мы отправились к моему домику, где я взял скраб. Look at this. This is my base, my friend. Окей, okay, we can took scrap high quality, and craft workbench level two, What you think? А по пути мы с ним даже немного подфармили металла. И наконец-то у нас появился второй верстак, а после мы побежали снова доставать китайцев. Ну и конечно же мы с ним фармили всех, кто стрелял с пушек, ведь оружия нам нужно было много. Келем. В команде мы с ним отыгрывали довольно неплохо. Он меня прикрывал, а я фармил металлик. If Ну и конечно же, мы полностью восстановили их территорию и залатали дырки. А еще китайцы оставили нам подарок. Так как у нас было очень много больших печек, наплавить металла нам не составило труда. А в свободное время мы с ним катались и искали каких-то фермеров. Офигенно зажал. ха Потихоньку, помаленьку, наш домик восстанавливался и преображался, и у моего турецкого друга даже появилось настроение. Oh, nice. А потом у нас с ним и вовсе появилась идея попробовать отгадать пароль от клана СУСУ, ведь у них стояло очень много магазинов, и мы думали, что пароли у них везде одинаковые. Please, bro. You want... you black hole? Black hole? Он видел то, что мы купили у него ресурсы, но он все равно нас убил. Поэтому мне пришлось его догнать и наказать. <звы> О! А вот и ткань! <свы> а вот и ткань. Пароль мы пытались угадать на протяжении часа. Некоторые даже уже сдались, но я продолжал свои попытки. И в какой-то момент наш план провалился, потому что нас спалил один из клановых игроков. <свы> Hello, когда я заспавнился дома, я увидел то, что какие-то жулики пытаются у меня обокрасть. А турелей на моей территории не было. А, а меня сейчас убьют. <кзывает> <говор> стоп, Dude, стоп, стоп, стоп. Эй, стоп, стоп, стоп! You unlock, you unlock Susu. I, I'm unlocked too. После чего оказалось, что у нас с этими грабителями был один общий враг — Клан Сусу. Поэтому я не стал их трогать и мы решили с ними поговорить. Мы пытались взломать Сусу. Чё получилось? А чё за них? Девец. Тут ничего нет в этом доме. Ну и, как говорится, враг моего врага мой друг. Поэтому мы Николай. с ними решили не воевать. Я вижу приятные новости, меня вроде никто не зарейдил. Когда я зашел на сервер, я увидел то, что меня никто не зарейдил. И это был очень хороший знак. А еще я практически сразу встретил какую-то фармилу. А позже я заметил то, что напротив меня построился какой-то непонятный домик. Who is this live here? not camp I'm not camping my friend. are you live close? Я, I'm your neighbor. Are you neighbor? I live in your compound. Can you see my base? Uh, it's not big. Oh, okay. You live in the compound. Okay, with the garage door. Yeah, yeah, yeah. It's my base. Let me come outside. Okay, yeah, do that. Give invite. Are you solo? Yeah. yeah I'm solo. I'm oh, it's good. Yeah, I'm solo. I'm мы с ним немного поговорили, и я понял, что он вполне адекватный парень. И мешать ему выживать я точно не собирался. А еще в этот же момент я решил залезть на вышку китайцев, и там мне нужно было, чтобы кто-то меня протолкнул. Тут турель. Ящики у них были полностью пустые, и тогда в моей голове появилась идея: выйти с сервера, поставить их ник и зайти снова. Ух ты, они зашли в дом. Было бы <звук> классно <звук> понимать китайский. <звук> <звук> Он забрал пешку и не убил меня. Ха-ха-ха-ха. <звук> <звук> Не понял, а почему тут Сусу? На самом деле, я думал, что это вышка 337, и когда я понял, что это Сусу, мне пришлось снова менять ник. И простоял я так, наверное, 15 минут. Я ждал, когда же мне откроют дверь к шкафу. Но тут появился он. Иже. Я не знаю, что у него было в голове, но он просто взял и убил меня. И тогда я залез к ним еще раз в надежде, что меня кто-нибудь все таки впустит в дом. Но, к сожалению, сусу больше не появлялись на этой вышке. Прошло инфату, что они собирались кого-то идти рейдить. И угадайте, кого? Правильно. Деревню моих русских челиков. И мне срочно им нужно было помогать. У тебя глушак есть, брат? У вас да, да, да, да, У меня не петь. У вас на. вот он около печки О, хорош. Что, пока что остальное крафтимся себе. Все, давай, я пойдем. вот думаю, на какое дерево сесть. Я сел на пальму и начал ждать, когда же они придут. И тут началась действительно какая-то жесть. Вначале они прилетели на коптере и заняли крышу. Я пытался их сбить, но у него был жагерсет. Блин, надо их в дискорд звать. Алло, я могу сейчас вот прям двоих убить. Давай, брат. А где они именно? Они под скалой, вот где ваш старый дом. Еще понял, один, понял. Еще понял. один понял. подо мной, прям под домом понял. Минус один, Минус два, Минус три. Он один там с ракетой, слышишь? Я троих убил Понял, один, один остался Убил его, с ракетами убил Погнали, погнали, погнали погнали! Я с ракетами убил, типа Понял, брат, я сейчас прыгаю Бегайте мне, пытайтесь Еще бежит с калашом один. Но тут мои ребята совершили огромную ошибку. Они не убили типа, который находился на крыше. Но я пытался отдефать этот дом, как только мог. Еще убил одного. Меня убили. Он тут внутри. Я закрыл! Я закрыл дверь! Меня ракеты Еще убил одного. Еще убил. Я четверых просто убил там. Жест. И как бы я ни старался, все равно задефать этот дом не получилось. Их было слишком много. Вот бы туда млрс запустить сейчас. Они бы так отлетели все. Но попытка хорошая была. Какие же они контужены, это просто жесть. Хорошо, что ребята с деревни не расстраивались и продолжали свое противостояние. Клан СУСУ рейдил не только нас, он рейдил все в округе. И с этим нам нужно было точно что-то делать. Пока я занимался своими делами, ребята, которых зарейдили, решили провернуть гениальный план взорвать у них ферму. Ну и Дэвиду огромное спасибо, что он это записал, потому что тут будет очень жестко. Это еще ткань, это еще ткань. Ты еще ткани, ты еще ткани. Ух ты, е-мое, е-мое! Ой, тут задиспавнено. Очень много чего задиспамлено. Убил сусу, убил сусу, убил сусу. Лезем, лезем, все это. Я забрал все. Смог. Убил, все, идем отсюда. Все, текаем. Я ухожу, я ухожу. И у них получилось совершить бигьон. Они обворовали у них ферму. А пока они обворовали сусу, я воевал с клоном 337. Я побежал, спасибо. Лежать. В моем маленьком домике уже было слишком много лута, и складывать его было просто некуда. А еще мой домик спалил клан Сусу, поэтому мне нужно было как можно скорее строить свой топовый бункер. Сюда, сюда. Камней и металла у меня было достаточно, чтобы полностью отстроить свой новый домик. И я уже чувствовал себя хоть в какой-то безопасности. В один прекрасный момент я увидел, как с территории Сусу вылетела корова, где было очень много забитых челиков с базуками. И было очевидно, что они отправились на рейд. И так как у нас появилось время, мы решили попытаться залететь на их территорию на шарике. Уважаемые дамы и господа, пристегнитесь, пожалуйста, ремнями. Вы парашюты взяли? Десант сейчас будет. Так, это нам надо вот сюда. Сейчас мы пролетим. А потом вот так вот. И все, мы вроде у них на крыше были. Чуваки. Мы, наверное, попали. Мы на крыше. А! А! Нет, мы не попали! Бля! Ой, Заводи! Заводи! Ай! Не нажимай эту кнопку! Ты нас привез! Взлетай, падла! Смотрите, сколько у них турелей снизу! -мо! е Она все, она застряла! Все, мы сидим тут, они меня охереют! Тихо, выключить факел! Нас тут нет, есть что. Со стороны. Может, Может понимать, они как-то выключат турели? Слышите, и мы это? Говорит, нас тут нет, если что, там со стороны. Блин, у них много турелей не работают. У них как будто одна турель только работает там слева. Три видно. Вот три внизу, видишь? а а и тогда в моей голове появилась идея получше Изучить базуку и скоростную ракету И поймать их корову на подлете Мы примерно знали с какой стороны они должны были прилететь И поэтому решили даже построить здесь вышку Но не простую, а с МВК-бункером Чтобы если они пришли его рейдить, то потратили много ракет Походу придется еще камни формануть Блин, еще ракетница нужна чтобы сразу их снести нафиг. Я Мало я ли кто-то... Это... Ну да, сбегай домой, возьми немного МВК. Одну базуку и этот. Mm -hmm. И все, в принципе, больше ничего не надо. И все остальное время мы начали их ждать. Долго. Очень долго. Пока я на горизонте не увидел дымящуюся коровку. Летят. Я не знаю, что это, но там что-то летит. Там дымится. Они чуть свернули. Правее, правее взяли. До тебя будут идти. Давай я вниз тогда спрыгну пока что. Они снижаются. Попал! На! <смех> <смех> Минус! Но там никто не выпал, по-моему. И знаете, китайцам это не особо понравилось. Они даже на нас немного обиделись. А, у меня убили, я завис нафиг. Еще один, еще один, еще один. Он залутал его. Убей его, убей. Он залутал. Под хатой сидит. Вот, вот прям, под, прям снизу. Парни, вы что творите? Нет, просто. Нет, в центр дома. Ой, меня сразу убили. Патроны, патроны нужны. У кого патроны есть, например? Убил! Еще, еще, еще, еще, Хорошо. Я думал, это свой. У, тут хилок миллион. Наказан. Еще одного убил. Наказан Easy fucking susso, bitch. Они придут к нам, я уверен. Да, конечно. <Кто -то убивает>? Вижу, вижу, бежит, бежит, Сейчас? бежит. бежит. Чате, как... С фонариком, с базукой, с фонариком, с базукой, мужики! Верхушка минус. Тут уже дерево минус. Хп. Застраивай, застраивайте, застраивайте! Уходим! Там стенки нет, да? Тут наверху чисто Смотри, смотри, тут сейф есть Тут есть сейф Один фу дэд, один фу дет. Потом Еще одного убил, там бомж Тут дырка в стене, мужики! Тут дырка, тут дырка, дырка в стене, да они у, шкафа, вниз, а? они у шкафа. Убил одного. Убил. Там калашек живет внутри. Ой, сакет нормально, нормально, нормально. Там, там полгирлы живет. Убил. Уница. Стою на спалке. Ой, тут мясо же. Я всех... Я, я четверых убил. Меня убили. Я валяюсь. Я четверых О, или пятерых останы. убил в топ-сетах. Убей. Слева слева слева, слева, слева, слева, слева, слева, слева, слева. У меня тут, у меня тут. Усы. Много ресов У меня, у меня, у меня, у меня, у меня. Я двоих убил. У меня, у меня, патронов. На мне, на мне, на у меня патронов нет. У тебя есть калаш? Где ты умер? Калаш Это нужен. Где? Где? Калаш нужен. Запрыгни наверх. Вижу. У меня калаш упал, брат. Они уже тут в ПНВ. Ходит, убивает. Тут, тут нет оружия больше. Все как было. Хоть ничего унести отсюда и не получилось, но мы свою главную миссию выполнили. Мы достали этих китайцев и уничтожили их корову. Ха-ха-ха, ну это было забавно. А потом я пошел заниматься самым любимым занятием. Доставать 337 и обворовывать их территорию. И уж кого я здесь точно не ожидал увидеть, так это типа в джаггер -сете. После я скрафтил лестницы и побежал осматривать все вышки китайцев. Ведь там могли быть открыты какие-то двери. Что дерево? Понял. Двери, к сожалению, были все закрыты, но вы просто посмотрите, какой же шикарный вид открывался отсюда. И когда мы поняли, что китайцы немного подутихли, мы решили нанести клану Сусу небольшой урон и взорвать их гараж. У них печки работают. Смотри, мы можем в принципе вот сюда забахать. Я уверен, что у них шкаф в этом. Ну вот сюда вот прям. Давай! Пофиг! Бахай! Работаем! Второй верстак, ящики! На крыше! Хорош! Гараж мы застроили, но тут появилась огромная проблема. Выйти отсюда было невозможно, потому что нас окружили китайцы. Стоп, стоп, стоп, стоп, я валяюсь. Подними. Давай, давай, давай, давай. Давай, Томпсон. Нашел. Хорош! <связь> <связь> Понимая, что мы отсюда уже не уйдем, мы потратили все ресурсы на улучшение ненужных стенок ты бункер бро открывай открывай открывай дверь убил закрывай закрывай закрывай я валяюсь подними кого забери нет не, не забирай нормально одного полностью убили мы отбивались как могли но в один прекрасный момент они пришли сюда с ракетами выбегаем нет все я принял себе удар. Просто 50 человек пришел рейдить. И все это время у клана Сусу плавились печки. Они явно к чему-то готовились. И знаете к чему? Они хотели найти наш домик. Поэтому рейдили все, что находилось рядом с ними. А тем временем, пока клан Сусу был занят, мы попытались залететь на клан 337. А что... И когда на шаре сделать это не получилось, я решил скрафтить лесенки. И залезть туда уже проверенным методом. <му> о, -о, -о, о больно! Больно! 337, скажите, пожалуйста, что у вас будет очень много лута для меня. Я знаю. Турели выключены. Так. Тысяча дерева. Уже окуп. Тут дверь открыта. Сюда. Ау. Тут тоже выключено. Тут двери закрыты. Открыто. Еще открыто. Тут гаражка открыта. Тут все открыто. Подожди. Тут что-то есть. Нет. Зачем он зашел? Тут все, блин, закрыто уже снизу. Мы можем этот дом бахнуть у них. За 8 ракет он отлетит. Может пока свалить отсюда? Он кельнулся. Тут болт есть. Подожди, кто это такой спит? че с Бердой. Увидев у них умный переключатель, я сразу же принялся его разбивать, потому что он мог врубить турели через телефон. А после, чтобы не привлекать внимания, я свалил с этой территории и крафтить ракеты. А-а-а, больно! Одно хп! Ха -ха. О, я могу попить! Но чтобы скрафтить ракеты, их нужно было где-то найти. Хорошо, что один домик из нашей деревни начали рейдить. А, нифига, их взорвали, минус урыски. И рейдил у нас какой-то китаец. Я появился дома, схватил топ-сет, коллаж и побежал пытаться отбивать этот рейд. Я его убил. Там есть еще один. Тут все мертвы. один. Хорош. Уф! А кто это был нафиг? Че за кореец вообще? Ну а домик моих ребят я полностью восстановил. Теперь у меня появились ракеты, оставалось их только изучить, чтобы мы могли зарядить домик 337. Так, наконец-то я сейчас изучу ракету. Ракету я изучил, оставалось дойти всего лишь до разрывного патрона. Сюда. Все, ракетки можно крафтить. Сейчас как Ха-ха, У меня тут ящик серый до сих пор не плавлен. Ракет получилось у нас немного, но по моим подсчетам этого было достаточно, чтобы зарядить тут металлический домик. Вообще, я предлагаю вам выдвигаться уже прямо сейчас. Ну все, я крафчу просто. Мы собрались в нашей деревни и побежали рейдить тот домик, который находился на территории клана 337. Все, вы готовы, нет? Да. Кто умрет, тот слог, у нас есть павор. Да ты тише залазь, ты че шкребешься там? И знаете, что действительно было самым сложным для моей команды? Перелез через этот деревянный забор. Ребята, они еще в онлайне бегают, поэтому надо быстрее это делать. И наконец, как все мы были в сборе, мы начали свой рейд. Еще одна дверь, бахай. Ты че так пугаешь? Добивай, добивай, добивай последней ракетой. Тут шкаф бьет, прикинь, чужой. Забирай все, что есть, и просто сваливаем отсюда. Они сейчас придут сюда, мы можем застроить их через верх. Застроить этот домик у нас не получилось, зато мы поимели очень много ресурсов, которые нам были нужны. Чай. Тут есть чай, да, металл, все, все, есть. А потом пришел хозяин этого домика и открыл нам ворота. У нас есть выход, слышишь? Надо выходить. Все, награбленное мы спрятали в Small У нас оставалось еще немного ракет, которые мы захотели потратить на основную базу 337. Когда лазил по окнам, я увидел то, что у них не было турелей на китайской стенке, и это означало одно, что мы можем ее занять. И для этого нам нужно было всего лишь избавиться от колючек. Все. Старожил, путь. Так у них еще один слой компаунда. Секретные бабай. Но можно перепасть. Ай, туда... а, меня убили. У меня есть идея одна. Так, я у них внутри. Тут гранаты есть. Они были действительно подготовлены к тому, что их придут рейдить в онлайне. Поэтому ресурсы у них лежали практически в каждой КПП. Разбив все локеры, ничего ценного я у них не нашел. Они что, подиспавнили что ли все? Я не понимаю. Я у них по территории как у себя дома бегаю. <gagner> <_го> Снизу. О, еще открыта дверь. Ну это прикол. А после мы и вовсе нашли слабое место. Как можно было запрыгнуть к ним на крышу? О! Так это изи. У них на крыше было много турелей, поэтому мне пришлось заспавниться дома, скрафтить скоростные и вернуться к этой же территории. Мы не знали, вернется ли клан 337, поэтому нам нужно было действовать максимально быстро. Вот это авантюры, я понимаю. Да, я тут. Где у них турели? Вижу. Правую разбиваю. Минус одна. Чуваки, вы нам тут нужны. Пытается. А! Минус. На крыше <плодисменты> у них было огромное количество ящиков. Но ничего ценного, кроме угля, мы там не нашли. Зато там было очень много тыквы. И когда я говорю очень много, это означает, что ее просто было дофига. О, сколько тут тыквы, ребят! Ха! Это просто топ! Крышу мы у них полностью зачистили, но нам все равно было интересно, что же находится у них снизу, ведь там тоже было много ящиков. А еще рядом с нами частенько пролетали клановые коровы. И это, очевидно, летали сусу, потому что это были их друзья. Какая надежда была. А на крыше мы для них устроили небольшой подарок и раскидали тыковки. Это была действительно огромная грядка. Вы просто на это посмотрите. Собираем урожай, мужики. Забираем урожай. Ау! Уши. А! Я жив. О, бля. Чекай ящик. Ни хрена нема. Вообще ни хрена. Тогда нет смысла взрывать, мне кажется. Но мы все же вернулись сюда со скоростными ракетами и решили пробахать каждую турель. Ведь эти ящики манили нас очень сильно. Подожди, тут еще есть турель? Где? Вроде больше нет турелей здесь. Я да, ну, такое просто буря. Я еще жив. Где тоже? Так, тут пусто. Блять. И на удивление, снизу уже был какой-то лут. Мы даже смогли ёнкнуть оттуда много металла. О, металла. Много. О, на вышку как раз. И поверьте мне, металльчик этот нам пригодился, чтобы реализовать наш гениальный план. Мы хотели отстроить напротив клана Сусу огромную вышку. И забайтить их на жесткий рейд. Вот, дом 2 на 2, короче, будет. Ох, я уже чувствую запах поджаренной жопы. Сейчас будет вкусно. А что, не, вообще на самом деле можно сюда шкаф воткнуть. И пока клан Сусу занимался своими делами, мы отстраивали самый защищенный кубик, который можно было только отстроить. Я даже принес сюда 600 МВК. Ну, я думаю, 50 МВК хватит на содержание. А еще я решил поступить максимально хитро и отстроить мост в разные стороны, чтобы мы могли бегать и дефаться со всех сторон. Всего здесь просто смотри, мост будет, сюда шкаф воткнуть, вот сюда, ну, чтобы они не догадались. Пусть рейдит, кубик, МВК-шном. только двери делать примерно? 6-7 точно. Шкаф, конечно же, в центре я оставлять не собирался, потому что они бы сразу его пробахали. Поэтому мы поступили хитрее и поставили его в мосту. Все, чтобы они не думали, что этот шкаф, слышишь, смотри. А потом я начал отстраивать вышку в высоту, ведь они точно ее должны были видеть со своей базы. А потом мы поставили ящики и полностью забили по одной единичке каждый из них, чтобы они, когда зарейдили, оценили этот сюрприз. Все, у них три ящика серыми. Мы уже практически закончили нашу вышку. И как назло, возле нас начал пролетать боевой вертолет. Мы можем тоже ее сбить возле нас, уж заагрить. Давай, <смех> по приколу. Ого, их в онлайне! Я ее подбайтил чуть-чуть. Пока китайцы занимались вертолетиком, я заспавнился дома и взял с собой все самое нужное. Болтовочки, 4 x пару турелей и ветряк. И добежав до нашей байтовой вышки, я сразу начал проводить электричество, ведь в нашем домике точно должны были быть турели. Идеально просто. Просто идеально провод дотянулся. Он здесь, я его сюда принес. Ну а после я поставил заключающий элемент, камеру, которая бы смотрела на их базу. Ох, какой вид прекрасный. Ну а впереди началось то, ради чего мы с этой деревни собирались вместе. Мы начали байтить китайцев. В Сторону, не, не, не где шкаф стоит, а другую сторону, где аккумулятор вот эту лучше открыть. А вначале мы решили сделать саморейд и пострелять по нашему домику скоростными ракетами, чтобы китайцы пришли к нам сами. Я бахаю в твою... туда, твою... не? Да, да, да, да бахаю. Пой... Да просто в дверь бахай. Понял. Есть пробитие. Попал. Надо еще выше стрелять. Попал. Взорвал кого-то. А еще в нашей команде были только лучшие гренадеры. О, пошло. Ой, меня сняли. Меня сняли. А как он тебя убил? Дестройер меня убил. Для тех, кто не понял, он просто самоликвидировался. Одну корову у нас получилось взорвать, а вот вторую они решили спрятать, чтобы мы ее точно не достали. Минус тип. Я попытался ее взорвать, но попасть с такой дистанции было довольно проблематично. на на! <смех> и они настолько были сумасшедшие, что просто стреляли разрывными, чтобы разбить наш ветряк. Ха-ха-ха! <смех> давай, дестройер! Дестройер, дестрой, давай! <смех> они <смех> ветряк разбили. <смех> давай, дестройер, уничтожай их. Не бойся, мы в тебя верим, ты всех победишь. Давай! <смех> И в какой-то момент, им это настолько надоело, что они даже попытались нас заштурмовать Парни Нас пушат Пушат? <свят> Ой, эфки летят Да кидаю Я взорвал! <свят> Ты нашего убил? <свят> да? В смысле? Смотри, как надо делать, вот так. Нет, так не надо делать, если что. Они сейчас поймут то, что они побеждают, этот замес и придут на среди. Нифига себе там три болтовщика! А потом я и вовсе нашел гениальный способ, как спрятаться от них, чтобы я мог по ним стрелять, а они по мне нет. Я поставил себе пиксель. На! На! Я сейчас буду просто им лица разбивать. Попробуйте в меня попасть. Че самые умные думаете? А когда наступила ночь, мы решили им запустить небольшой подарок в виде качественного фейерверка. Летят, летят, ребят. О, вот они родники, прилетели. Не, такой салют мне нравится. Они, конечно, пытались наштурмовать снова и снова, но это у них не особо получалось. Минус. Я убил калашистов по угире. САКМИПИНС, Токс и Геймер! СУСУ! Нуп! Ха-ха! Я убежал хорош! Они пытались нас пушить много раз, но у них абсолютно ничего не получалось сделать. Минус еще один! Пескалаш. Бежим! А! А! Больно нафиг! И тогда у них появился новый план: они начали штурмовать нашу вышку мясом. Офигеть, он больно мне дал. Это рядом было uh -huh. то очень рядом было меня убили джагере я умер И вы просто посмотрите, сколько же у нас было трупов под вышкой. Ты кого тут лутать? Тут некого лутать. Я не убью И сколько бы мы их не пытались байтить, они все равно нас рейдить не приходили. И тогда я решил с ними просто немного поговорить. Но они были не очень дружелюбны. You, Susu, okay, come, come you. А потом я прибежал no, к ним no, снова, no, и no, они снова меня убили. И именно в этот момент в моей голове появился гениальный план ⁇ собрать все компоненты, переработать и купить пару коров. Но это было еще не все. Мы стали набирать бомжей на экскурсию под названием SUSU Airlines. И каждый желающий мог посмотреть на китайскую базу вместе с нами. Она в зеленку. Кто хочет ко мне, кто хочет ко мне, садитесь. Я снизу буду. Ко мне. Загружаемся. Все, летим. Вам, Все, ребят, отдачи, это, это, это, это Сусу Айрлайнс, скажите привет в камеру, привет, э, вас ждет долгая поездочка, смотрите, Жестче клан. пожестче будет. вас ждет долгая и увлекательная uh, поездочка, э, мы сейчас летим, смотрите, вокруг очень много домов, но это не то. Мы летим показывать экскурсию по китайской базе. Надеюсь, вы все готовы к этому. Будет. Там будет все. Я надеюсь, вы успеете посмотреть, потому что, скорее всего, мы умрем, но эта поездка того стоит. <таспорщик> Просто с базуки стреляй, стреляй! Стреляй с базуки, стреляй! Ёб... ⁇ ба, <laughs> Не, вот это, вот эта концовка это укороченные луты. Сусу, are you like it? Are you like it? It's Susu Airlines. You know that? It's Susu Airlines. Hello. No, no, stop doing. И как бы мы долго их не ждали, рейдить они нас не собирались. Они просто боялись рейдить эту вышку. Но им явно не понравились наши действия. Ну а как они хотели? Они рейдили всех в округе. И кто-то же должен был проучить этих китайцев, не правда ли? А еще, я думаю, вы точно бы хотели увидеть, что находится в домике 337. Поэтому мы накрафтили ракеты на всю серу, которая у нас была, и отправились в путь. А, ну мы типа серьезно одеты, да? Да, на бандитке. Понял. После купили лодку и поплыли прямиком к базе 337. А что ты себе не приписку поставил 337? Типа, хотел а я... проникнуть в клан или че? Я два клана между собой байтил. Добежав до их территории, я увидел то, что ворота до сих пор никто не закрыл. И это был хороший да. знак. Мы перелезли через забор. Прошли по тому же пути, по которому постоянно бегали, и на крыше встретили какого-то челика, который пытался их обворовать. Тут бичары сидела, чё? Вот the fuck are you, О, yeah. бро, Ти, ти, ah, okay. mm, <slip noise> Давай, let's go. лучше потолок, да, там, там, там, это, стенки стоят. Давай. Давай, давай. Турелей много. Мы бахнули пару турелей, которые нам мешали, и начали бурить стенку, которая вела куда-то в центр. <музык> О, смотри, там что-то есть. <музык> О, uh, ставимся. Опа, <музык> поехали. <музык> Я Они все сзади спавнили. Не, у них все. Я даже не думаю, что есть смысл. Давай вот эту расстреляем, если тут ничего нет, то дальше нет смысла У меня всего две ракеты Понял. Как оказалось, Клан 37 когда ливал, абсолютно все задиспавнили. Да уж, типичные клановые игроки. Зато узнали, что находится здесь. Выбраться из этого дома мы уже не могли, поэтому я попрощался со своим другом, и мы самоликвидировались. Прощай, брат! А что по клану Сусу, вы можете меня спросить. Они также покинули этот сервер вслед за большими кланами. А нашу вышку до сих пор никто не зарейдил. Я надеюсь, вам понравилась данная история и вы поставили свою оценку. А еще огромное спасибо хотел бы сказать воришке с ником Дэвидс. Как оказалось, он тоже снимает контент, о чем я реально не знал. И оказывается, он новичок в этой деятельности. Если что, передавайте ему большой привет. Ссылочку на него я оставлю в описании. У него, кстати, тоже скоро выйдет видос с этого вайпа и с этим кланом. Но у него уже была своя история. Ну и, конечно же, отдельное спасибо жителям деревни и клану китайцев, ведь без них не было бы такого контента. Обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждут тоже эпичные истории. Всем пока!